всем привет дорогие подписчики я бы сегодня хотел протестировать один прибор вот он вот так вот выглядит это называется мини лупа мини или мини микроскоп карман не знаю я сейчас покажу как его применять у меня конечно есть лупа я покупал в прошлом году но она как бы практичная да? то есть ее можно положить в карман и всегда пользоваться брать собой. Кто помнит, был подписан на мой, на мой канал 2,5 года назад, тот меня еще помнит вот с такими вот бинокулярными очками, или я не знаю, как они называются, по-другому. Я раньше вот так делал, когда мне нужно было снимать обзор, и мне нужно было найти разновидность, что-то определить, мне нужно было вот так вот фотоаппарат держать, держать и только тогда я мог приближать, брать монету и вот так приближать, рассматривать какую-то разновидность, и там шлифовку или определять более точно, не про чека, какая это была разновидность и так далее. Для примера, для эксперимента я возьму вот такую вот монету 10 рублей. Я не знаю, какого на года. Потому что здесь был очень сильный непрочекан, она мне попалась в сентябре прошлого года. Я даже помню, что это был кофейный автомат на метро Щелковская. Здесь непрочекан такой силы, что непонятен даже год. И, не... и учитывая некоторые разновидности, я попытаюсь сейчас его определить. Ну, для примера я еще буду рассматривать сейчас с вами... Вот такую вот монету, это 2 рубля 2016 -го года, уже современная почти, она идет с расколом штемпеля, здесь буквально, здесь, здесь вы не видите сейчас, здесь идет не полный раскол штемпеля, сейчас мы на приборе все проверим, ладно, поехали. Ну что, давайте вкратце я вам расскажу про этот мини-микроскоп, у него есть два режима, обычный режим для монет, вот так подсветка. И есть у него второй режим в обратную сторону прокручиваем это э, ультрафиолетом он светит это для банкнот Мы так можем подлинность банкноты там знаки водяные и так далее а дальше давайте включим у него есть вот такая функция приближает отдаляет он выдвигается а основное преимущество у него это он крепится на этим зажимом на вот этот вот смартфон это очень удобно а далее он работает естественно на батарейке вот здесь таблетка батарейка а, мини микроскоп приближает в 60 раз туда даже написано currency detecting это у нас прям как детектор валют дальше а, ну ссылку я вам дам в описании он легенький грамм 40 переходим дальше так, ну что, вроде бы я одел микроскоп. Вот в ультрафиолете можно посмотреть. Вот так это выглядит. И обычное. Это 2 рубля у нас, как я обещал. Так, ну попробуем сделать сейчас снимок на смартфон. Ну что, переходим теперь к самому интересному. Это определение разновидности. Мне, конечно, пришлось повозиться, чтобы определить какой то год. И то я не совсем уверен. Значит, я знаю, что по адресу... По старому гербу монета чеканилась с периоду с 2009 по 2015 год. Исследуя разновидности, я сразу понял, что 2009 год мы отбрасываем, точно исключаем. Поэтому это точно штемпель HT 2.5A а с 2000 10 по 2015 год но потом еще раз постепенно я обратил внимание на нюансы реверса и некоторые ее особенности и понял что это скорее всего 2013 год московского монетного двора хотя я тоже не уверен тут не про очень сильный как вы видите Причины, кстати, не прочеканы. Это вот в этот вот неполный раскол штемпеля брак. Еще один дополнительный. Поэтому в 2013 году был новый штемпель для нее. Так что как-то так. Кстати, давайте еще посмотрим одну копейку. Если кто-то помнит из подписчиков, я делал обзор, как я нашел редкую монету. Так вот, иногда, если человек пожилой, ему очень трудно увидеть не то, что э, год чеканки, а вообще какой монетный двор, какие-то нюансы по разновидностям. Вот бутон утопает в канте, примыкает к канту. Э, ну да ладно. Однако, также этот приборчик будет полезен радиолюбителям которому надо, к примеру, э, сфотографировать, увидеть, найти, не знаю, продать, купить в интернете какую-то плату. С смартфоном это будет очень практично делать. Просто увеличивайте, сканируйте и отправляйте. В общем, делайте все, что вам необходимо. Ну и последнее на сегодня. Не забывайте регулярно приобретать данный справочник по монетам. Последний номер. Если вы хотите его быстро найти в интернете, и если у вас есть смартфон, вы можете вот так поднести к штрих-коду. Вы его очень легко и быстро найдете в интернете. Вот так нажимаете и видите все интернет-магазины, где можно приобрести последний номер этого справочника. Кстати, мой любимый. Даже если у вас нету смартфона, нету, да, вы можете спокойно, абсолютно в гугле, в поиске вбить вот этот вот номер. Вбиваете, нажимаете найти и очень быстро и легко находите эти же интернет-магазины и где, нужно, где можно купить справочник. Если вам было полезно данное видео, подписывайтесь на канал, если вы уже подписаны на канал и если вы не хотите пропустить уведомления о новом контенте, жмите на колокольчик и всем пока.